Всем привет! Сегодня мы с вами будем возвращать к жизни убитые, треснутые или со сколами стаканчики, бокалы. Но возвращать их будем к жизни не по прямому назначению, а в качестве использования в виде горшков. Вот таких маленьких горшков для каких-либо небольших цветов или для посадки каких-либо семян. Итак, нам понадобится шуруповерт или дрель, сверло по стеклу и керамике, такой такое вот перо, я взял на шестерку. Аккуратно просверливаем дно и получаем горшок. Фактически сейчас это кашпо, мы сделаем горшком. В результате таких несложных действий мы получаем аккуратные ровные отверстия в наших старых стаканчиках. Важно, при сверлении необходимо учитывать силу нажима, то есть не сильно давить, и обороты как можно меньше. И сверло периодически необходимо смачивать водой, чтобы оно не перегрелось.